Здарова. Ну, как ты? Помню, еще более года назад предлагал я как-то ввести такую вещь на Барвиху РП, как выращивание и впоследствии продажа нарко, ну или чая, как его привыкли называть. Короче говоря, такая идея появилась еще как только вообще нам добавили чердаки на Барвиху. В конечном итоге мы уже с тобой оба прекрасно знаем то, что это все же добавили. Ну и после чего возникла еще некая альтернативная идея в плане альтернативного вида заработка. На том же чердаке или в какой-ной другой новой локации. Конкретно майнинг фермы. Это не моя личная идея, такие вещи существуют на других похожих проектах. Данную тему также кто-то предлагал уже как-то на форуме. И самое интересное то, что данную тему предлагали игроки на недавней пресс-конференции руководство проекта. А что был получен ответ о рассмотрении в будущем данной системы. Майнинг ферма и криптовалюта на rp Мои личные идеи, а также идеи подписчиков и игроков проекта barvih.rp, обо всем об этом мы сегодня и поговорим. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов rp который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике, все условия ты видишь на своем экране, но итоге каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании. Удачи! примерно полгода назад я отправлял разработчикам некие идеи с альтернативными видами афк-заработка на барвихе по типу того же чердака выращивания нарк и впоследствии продажи его барыги Тогда я предлагал добавить некую новую локацию в каждый дом или квартиру еще одно новое улучшение а именно подвал примерная стоимость его могла бы быть 750 тысяч рублей так как это все таки самое последнее самое дорогое улучшение добавить некий магазин компьютерной техники или подвести хотя бы эту технику в наши уже всеми известные 24 на 7 добавить естественно в этот магазин или в 24 на 7 новые пункты такую вещь как оборудование для этой фермы то есть грубо говоря компьютер все комплектующие стеллажи и т.д. и т.п. все бы это дело стоило бы в общей сумме к примеру 250 тысяч рублей а также нам бы для данной фермы было бы необходимо постоянно закупать естественно видеокарты и были бы они у нас с тобой как расходный материал. То есть, грубо говоря, ты их поюзал они принесли тебе битки, карточки тем временем, соответственно, изнашиваются, и в конечном итоге, впоследствии, ты просто-напросто будешь их менять. Для начала было бы достаточно добавить видеокарты трех уровней. Можно было бы внедрить некую систему прокачки ферм. На первом уровне ты бы мог себе приобретать RTX, к примеру, 2060 за 50 тысяч рублей, на втором 3060 за соточку, на третьем RTX 3080 Ti 150 тысяч рублей, а на бы. Не будем сейчас конкретно углубляться в модели и их стоимость, пытаться это как-то анализировать с реальным миром. Во-первых, это было полгода назад, во-вторых, это не имеет особого значения и все эти детали можно поменять в ходе создания вообще всей этой системы. Опять же, это только наброс. Короче говоря, прикинь, игрок покупает квартиру, игрок покупает последнее улучшение в доме, улучшение подвала 750к. Далее, игрок покупает в спецмагазине оборудование для майнинг фермы за 250к, собирает эту ферму, игрок закупает видео карты для фермы и потом также по принципу работы выращивания нарко на чердаке устанавливают видеокарты для майнинга но уже немного в другое время в отличие от того же чердака К примеру видеокарты было бы возможно установить с 10 до часу дня и с 7 до 10 вечера вывод криптовалюты возможен в определенное время то есть опять же не забывает афа к заработок с утра ты грубо говоря забежал себе на чердак посадил семена потом уже ближе к обеду ты спустился в подвал зарядил свою ферму карточки вечерком залетел в игру собрал урожай и уже ближе к вечеру или ночью вывел криптовалюту со своей фермы также если ты вдруг не выводишь крипту своевременно то она просто-напросто сгорает ну или грубо говоря падает в цене в определенное время выводим крипту на ферме есть 10 слотов под видеокарты одна видеокарта дает за сутки 100 криптовалюты одна криптовалюта к примеру бы стоило бы 700 бир дальнейшем также можно было бы добавить какой-нибудь некий обмен для обмена этой крипты уже на игровую валюту либо добавить к тому же барыге возможность скупать у нас крипту, либо еще какое-нибудь интересное местечко, где можно было бы расплачиваться. Можно было бы ввести те же автомобили, аксессуары, скины именно за криптовалюту. При использовании всех 10 видеокарт, вложения помимо подвала, оборудования, 1 миллион за все, плюс 500 тысяч за 10 ведюшек, а также своевременный сбор крипты. До того как карты сгорят вместе с валютой игрок имел бы чистую прибыль примерно в 200 тысяч с фермы но ну и также каждые 100 сборов крипты давали бы возможность улучшить ферму за 250 тысяч до следующего уровня и покупать уже после чего и устанавливать улучшенные видеокарты которые приносили бы нам больше этой криптовалюты как я тебе сказал это только лишь набросок набросок который был в моей голове еще примерно полгода назад сейчас за последние полгода на барвихе конечно же многое поменялось и на ту же ферму я бы уже бы смотрел немного с другой стороны, какие-то бы детали я в ней поменял, но до сих пор уверен, что она имеет место быть на Барвихе РП. Единственное, что бы я, наверное, поменял, а точнее добавил бы, это крафт непосредственно самой майнинг фермы, крафт компьютеров всех комплектующих и всего прочего. Можно было бы все это дело также запихнуть в крафт на чердаке, сбор каких-то определенных новых ресурсов, сборка фермы, установление ее уже в своем подвале на чердаке или в гараже. И в дальнейшем уже этих техническое обслуживание и вывод валюты я думаю довольно интересная механика также когда мы не так давно обсуждали после пресс-конференции добавление вообще этих майнинговых ферм многие мои подписчики в комментариях оставляли свои предложения касаемо именно этих фермы мне больше всего понравилась именно вот эта вот схема которую предлагает нам иван Боровиков. Ваня пишет карп здоровая по поводу майнинг ферм можно задействовать гаражи в личных домах для их расположения Ну, в принципе то что я уже предлагал начнем по порядку первое закуп комплектующих добавить новые безы магазин пока комплектующих там будет продаваться проц видеокарты материнки блоки питания и накопители игрок будет приобретать комплектующие в этих магазинах допустим стойка для майнинг фирм 15000 матплата 20 процессор 230 тысяч мощная система охлаждения десятка оперативная память 33 видеокарты RTX 4090 по полмульта накопитель данных 5000 рублей и естественно это все как пример опять же я тебе говорю не нужно углубляться сейчас конкретно в те цифры которые указаны на или подписчикам, то есть это абсолютно не имеет никакого значения. Здесь уже руководство проекта, разработчик должен как-то высчитывать баланс и прописывать всю стоимость, стоимость всех комплектующих, вложений и доходов уже конкретно сам, на усмотрение опять же проекта и его руководства. Короче говоря, Ваня пишет, что все эти предметы будут добавляться в инвентарь игрока, он будет приезжать домой через инвентарь у себя в гараже, ставить сначала стойку, туда материнку и так далее. По завершению сборки майнинг-ферма начнет свою работу. им такая связка будет приносить 29 тысячных БХ в час. БХ это опять же как пример. Одна монета будет добываться на такой сборке конфигурации примерно 34 часа. В банке можно будет конвертировать эти БХ Коины в верты. Как по мне система очень прикольная. Комплектующие также будут изнашиваться. И их нужно будет своевременно менять. Иначе дохода не будет. Принцип опять же тот же. Очень сильно напоминает то, что я еще сам лично предлагал полгода назад. Сама идея я думаю понятна и прекрасно ясна. Учитывая то, как растут постоянно цены на все бизнесы, имущества на барвихе рп я думаю еще один афк заработок бы нам бы не сильно бы помешало явно не сильно бы ударил по экономике да и жилье все квартиры дома и особняки на Барвих рп стали бы цениться еще куда больше еще больше бы появилось новых механик и взаимодействий с этим жильем да и плюс ко всему нам вроде полили уже скрины с неким риэлторским агентством которое также будет связано я так понимаю с домами и квартирами риэлтор на то есть риэлтор так что я думаю в совокупности все это дело бы очень